с вами. Только сейчас мы сделаем так. Значит, на правой руке Элла, да, а налево будет ваша Нелла. Значит, смотри. Ух, как, ух, как. Так, значит, а Алина Леговна, останьте, пожалуйста. Не хватает. Сейчас вот мне. Или я наоборот. Не, вы сядете за инструмент, я вот да. так. Давай. Хорошо. Первые, поднимите ручки вот через одного. Угу. Вот. Вторые, поднимите ручки. Вторые. Угу. Теперь мы сделаем следующим образом. Первые сначала поворачиваются направо, когда мы делаем вот это движение. А вторые налево, то есть встречаемся ладошками. Сделаем так. Готово? Вот я сейчас выйду, сделаем движение это Раз. Миша, ты направо. Ты направо, ты налево. Налево. Да. А второй раз сделаем. Поменяемся. Те, кто был направо, делают налево. А те, кто делает налево, делают направо. Давайте сначала это с вами сделаем, чтобы она не запутаться. Готово? Раз. Два. Направо. Ты направо. Еще раз. Готова. и. Повернуть, да, еще раз и повернуться налево, вот сюда, вот в эту сторону. Хорошо. Теперь что мы делаем? Берем нашу песню, вот эту да, шуточную вот такую. Хумпан пили пили, Хали пули тили тили, Хумпан пили пота, хум пан по. Сначала делаем движение руками. Возьмите за руки. За руки. За руки. За руки. За руки. Начнем на ускорение. Поем проговорим сейчас, да? Да, а потом поем поем еще раз и в другую сторону. Ясно? Начнем с медленного темпа и посмотрим, как у нас получится, насколько ускорить его. Будьте внимательны, где право, где лево. Ярослав. Ты с нами. Хорошо, я сейчас выйду из круга. Хорошо. готовая Начинаем с медленного Синтезатор. Стоп, стоп, стоп. Стоим на месте. Хорошо? Да. Не, не двигайтесь, вам так вот сейчас проще. Просто ручками вот так вот. Делаем движение. Вы справились хорошо. Он все время Теперь у меня есть для вас загадка. Я сейчас его прочитаю на карельском языке и на русском. Послушайте внимательно. Айтанен ахола. рахат Рахаттакан. Амбар на опушке. Царские деньги. За ней. Что это такое может быть в лесу? Амбар на опушке. Это что такое? Подумайте. А, выше. А, тот, кто живет сова. Сова. Белка. Да. Белка. А как будет по-корейски белка? Кто не полет слышал? Орова, повторите. Орова. Орова. Орова. Орова. Хорошо. Сейчас я вас научу игре, которая называется Белка и орешек. Орова-то И нам понадобится такая команда, которая звучит на русском. Дай орешек. И мы скажем Анна Пехкина. Повторите. Анна Пехкина. Пехкина. Пех Пех ага, мы Пех будем Теперь смотрите, так, э, Полина, выбери сейчас сводящего. Посчиталки, Посчиталки, по а, Можно а, чайчики, чайчики, бубенчики, может. Давайте помогу. А И мы, про, мы, давайте ее пропоем. Для... И... Чинчики, бубенчики, летели голубенчики по кусту, по насту, по божьей росе, по широкой полосе, там чашки Малька ну, почти. Мать, мать, ты выходи. Значит, Мальчик, меня... выходи. Помя... Давай с братом поменяйся. Давай, брат тебя сейчас выручит. Давай сюда. Значит, ты белка. Мы сейчас сомкнём круг. Сомкнём круг, замкнем. орех. Мы будем сейчас передавать Посмотрите, О, ну, вот вместо Леха у нас шишка. Давайте еще плотнее стать. Твоя задача. Вот мы передаем. Ну-ка, давайте попередаем. А, чтобы не было видно? Конечно. И ты, ты следишь. И нужно угадать. И если ты угадал, нужно сказать Анна Пехкина. Дай орешек, да? Это как угадал? Ну ты должен угадать, кто там что передает. А мы можем, кстати, в обманку играть. У нас нет орешка, а мы тут руками. А что нам заказать? Анна. Ну что, у нас сейчас будет, наверное, играть музыка какая-то. Давайте начнем, попробуем. Передаем, передаем. Так ты поворот. Так не перед собой, а за спиной. За спиной передаем. Зас... Бросай, Сейчас мы тренируемся. Вот так вот надо передавать. Вот так вот. Лови. Ну, лови. А ты смотри, что ты на меня-то смотришь? Ты смотри, где орешек у нас. Так <соспит> ты, ты смотри, смотри внимательно-то. Смотри, смотри. Да, угадал? Я. Не угадал. Давай дальше смотри внимательно. Передаем. Ты орешек-то потерял себя уже. <соспит> Нет, ты не внимательно смотришь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Пяткина. Да? Угадал. Ой, молодец, давай, Анатель. Полина, ты приводящая. Так, держи. Мы Азель. Азель. Да? Нет, Готово. Да. Ой, я зачем. Да. Да. Можно обманывать в другую сторону, отправлять. Ты, так ты крутись, Полина. Крутись. Смотри. Ты. Дальше, дальше, дальше. Меня не Угадал? Нет. Ой, даже я, кстати, я Угадал? <свят> Давай дальше, дальше, дальше. До а меня я? еще ни разу не дошел. Передавайте, передавайте. Да меня тоже не рад. А куда в карман-то сложили? Я вижу, что кто-то хитрит. Я все вижу. Передавайте. не стой на одном время, месте, крутись. время этого держал? Нет, Смотри смотри не смотри, не смотри, смотри смотри нет, смотри смотри нет, смотри, смотри. еще еще ищи смотри раз. Нету. нет давай еще раз <свист> я знаю просто кто-то очень хочет быть водящим Ну давай дадим давай димеши Миша очень хочет быть водящим давайте еще раз Переключаемся. Раз, два, три, погнали. Раз. Да. Кто, кто у нас? Да. Передайте. Ну, так, ну так, вот. Что надо сказать? Дальше. Анна, Пехкина. Хорошо. Дальше. Ну, давайте орешек. Садитесь. Молодцы. Справились.